Э, Здесь, этом, вы, да. По сегодня у нас несколько вопросов. Делаем вопрос о порядке водоинформации к задаче о автоматизированном контроле за работой ЦИК, известностью э, э, под именем Акрико, о назначении членов комиссии Михаилстрой, о предложении кандидатуры председателя избирательной комиссии природского муниципального образования и здесь присутствует по этому вопросу, поэтому вопросам мотива 4, председателя территориальной избирательной комиссии попущего района, в общем, ряд севших раньше того, что я пришел говорить, который сегодня не даже разве. Да, да. Взаимодействие с организацией местного самоуправления, с федеральными избирательными с другими банками избирательных и по формированию составов избирательных комиссий, с другими банками реализации работы по формированию состава избирательных комиссий, с и а, еще один протокольный вопрос о людях, о видеонаблюдении mm -hmm. коллеги. Согласны? Да, да. Тогда учителя на согласие ставлю вопрос на голосование. <соединяющие> Что за да. Кто против, кто не сдержал, приняты Первый вопрос. про вас на первые Уважаемые коллеги, комиссии, а, комиссии поступили рекомендации специально комиссии, мы информации в вопроса газ по обращению к Российской Федерации. А, в исполнении данного поручения, а также на основании регламента использования газ выборы для контроля за работой Комиссии и Комиссии по обращению в судебно, в, судебно, в, ходе, в ходе проведения выборов, этот регламент Декабря разработан данный проект установления. Проект установления предлагает сотвержденных порядок, соответственно, и далее изменять его в ходе работы с обращениями, которые поступают в ходе подготовки и проведения предстоящих избирательных кампаний. Я еще раз напомню, что данное приложение работает, является специальной подзадачей Газговоры. И применяется в нашей комиссии и будет применяться в для обуды и обработки следующих поступивших в комиссию зарегистрированных обращений жалоб, касающихся нарушений законодательства. При этом регистрация данных обращений идет у нас по системе служебной корреспонденции. А, порядок а, посвящен вопросам а, сроков а, обработки информации, задачи досуга обработки. Определяет э, контрольные сроки, как, как они устанавливаются, в том числе вводятся в подсистему Африка Газвыборы э, и так далее. Э, то есть, если да, говорить в двух словах, то мы с вами знаем, много лет э, заполняли такую программу, как э, зеленая книга, это программа, которая позволяла э, анализировать и делать выборки по разному роду обращениям. Сейчас эта программа переведена в электронный вид под системе ГАЗвыборы. А, и поэтому э, специально в Санкт-Петербургской избирательной комиссии уже определены лица, которые просли, прошли обучение и имеют допуск к работе в данной системе. Данная система может использоваться на медицине Российской Федерации для подготовки аналитических справок по ходу поступающих обращений в э, Санкт-Петербургскую избирательную комиссию непосредственно и в избирательной комиссии. Поэтому предлагаю утвердить э, данный порядок. Следующий вопрос. А как Пожалуйста, а почему не на 3 дня? Вот у вас там несколько места, что длина 3 дня. Да. Я объясню свой вопрос. Дело в том, что, если, например, идет избирательная компания, мы все знаем, что жалоба должна быть в тенируйского просмотра, да? А если она поступила в день голосования или после дня голосования... Ой, я, я еще раз постараюсь пояснить, может быть, не до конца э, ясно. У нас прохождение жалобы будет происходить, как это и было, по инструкции по производству и по закону 67-го и об обращении жалобы. То есть жалоба, когда найдет самотеховскую правительную комиссию, она будет зарегистрирована в нашей системе служебная документация, не пойдет на исполнение. А подсистема Африка, она создана как параллельная система исключительно для проведения анализа и оперативного получения информации тех обращениях, которые нам нужно. То есть, образно говоря, теперь Центральная избирательная комиссия, получив какую-то жалобу, которая уже поступала на шмарине в Санкт-Петербургскую, не будет у нас запрашивать, сколько раз нам обращался господин Иванов, по каким предметам и чем закончилось рассмотрение его жалоб, а будет через систему газ ходить в Африка, осуществлять выборку и самостоятельно пользоваться этой статистической информацией. То есть это, собственно говоря, два параллельно идущих процесса. Первый процесс – это работа с жалобой в соответствии с инструкцией по делопроизводству. Да, подготовка ответа подписания направления установленный срок. А другой процесс совершенно параллельный это ведение базы данных по системе ГАСМОВА. Спасибо, но я не поняла, почему именно три дня собственно. Вы знаете, три дня, потому что наш регламент полностью по срокам совпадает с регламентом, устанавливающим порядки угодов, принятым в Центральной избирательной комиссией, для обращения, в том числе поступающих в ЦИК, принят в такой же срок. То есть он аналогичен соответствующему регламенту ЦИК. Ну, это тоже у меня не, не, не основание. Тем не менее, я очень хотела, если бы можно спросить, вот что такое поступление? Вот тут написано, после поступления, что имеется в виду? Момент поступления. Я имею в виду вот этот вот раздел второй, порядок и сроки года. прямо переражается. Вот поступление, вот что считается, момент поступления. Нет, ну, то, вы, извините, просто о... я. Моя жалоба, ну, например, я просто объясняю вам, почему у меня столь личностные отношения к этому. Я подавала жалобу 14, 14 году, где в 2014 году для голосования в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Я никакого ответа не получила. Может быть, она была неправильно составлена, не туда адресована, я все понимаю, но ответа-то нет. Поэтому у меня этот вопрос очень волнует. момент поступления является, в зависимости от того, по какому каналу жалоба поступает, будь то лично принесена по почте, либо направлена по электронном виде, в том числе с нашего сайта, в момент физического после ее поступления в Санкт-Петербургскую соли избирательную комиссию. То есть это либо почтовая доставка, либо получение этого обращения по электронной почте, либо ваш личный переход в канцелярию, потому что жалоб поступить. Ремонту, а в таком случае, мне кажется, это надо вот, как-то уточнить. Еще у меня вопрос: а кто вот это все будет делать? Вот, когда говорят о порядке? Да, то предусматривают то ну, не только сроки предположения. Да. У нас система Африка в тестовом движении а, отработала а, выборы а, избирательной кампанию, которые происходили у нас в Ломоносове в Солнечном, в прошлом году. В рамках проведения а, тестирования 116 обращений, помимо того, что они вошли в систему нашу входящей документации, они прошли через систему Африка, они были введены и обработаны. А, обработаны. 24 августа 2015 года приказом председателя о назначении пользователя ответственного сдавого информации по Санкт-Петербургской избирательной комиссии, в связи с тем, что Центральная избирательная комиссия рекомендовала нам назначить юристов для осуществления этой работы, так как одной из полей системы является правовая квалификация поступающей жалобы, были назначены два сотрудника, Это Михеева Ульяна Юрьевна, сотрудник, специалист первой категории управления, и Мишутина поставила Даль, да, Лиза Сергеевна? Это тоже сотрудники уличной. Я делаю в виду у меня Конкретно это будут делать полномоченные прошедшие обучение и имеющие ключи в выборы сотрудники юридического. Вы да, последний вопрос, не читайте, вы нужно уйдете в госслужбе. Знаете, универсально. Можно будет сюда записать историю, но я еще раз вам повторю, мы исходили из порядка, утвержденного регламентом ЦИК, который был нам рекомендован как да, порядок, на основании которого мы должны разрабатывать. Да, спасибо, спасибо. А что еще? А, вот у меня вопрос Просто, по логистике. Не очень понимаю вступило обращение, оно регистрируется в какой-то системе и дело. Ну, это да. наша система, которая… которая ну, обычная система, раз. вот пришла бумага, да. она у нас зарегистрирована, по закону на это да. у нас три дня есть, да. да, допустим, на третий да. день зарегистрирована, да. а в систему вводят еще через три дня да. после… А, уважаемые а. коллеги, я еще раз вам повторю основную задачу системы. Основная задача системы – это статистический учет. Понятно. А программа Африка содержит 42 а -а -а. поля. Да, я упрощу поля. вопрос, я понял. Да. Скажите, пожалуйста, вот это введение данных да. о жалобе в систему, да. это, офици это официальная фиксация жалобы или это техническая? это техническая. Все, вопрос. Это подсистема газовая, она имеет это ограниченный положение. доступ, она позволяет... Вот вот, например, да, за месяц проведения избирательной кампании, нам необходимо узнать, сколько жалоб поступило от гражданина Иванова или по нарушению его права на агитацию. Мы задаем галочку в системе нет, газ выбора, и она нам выдает выборку. Вот вся задача программа. Очень спасибо. хорошо, что вопрос, связанный с датостью Центральной избирательной комиссии, которая называется АКИ, который в любом случае нужно исполнять. Для дополнительно все в всей информации, которая в ходе избирательной кампании, выслать такой, чтобы в, в любом случае выполнять и исполнять вот базу данных, просто систему, которая называется которая будет шать базы данных, все информации по загулянению жалобов и всем остальным, что, что приходит. Что касается порядка рассмотрения, а, порядка регистрации жалоб, это установлено введения, введения, введения, Галочки. Поле, поле э, поступления этой информации ПРИСЕР э, будет пишет подтверждение подтвердит право коммуникации. Я предлагаю поддержать Широк, поддержавшись. Спасибо Вам огромное. Спасибо за хорошее открытие и за коллеги. Об исключение лица до резервого состава участковых комиссий Санкт-Петербург. Прошу вас надо. Уважаемые комиссии, вашему вниманию проект Санкт-Петербургской избирательной комиссии, который разработан в соответствии с Федеральным законом об основной гарантии по также постановлением собирательной избирательной комиссии о порядке формирования резервого составов участковых избирательных комиссий и в связи с решением территориальных избирательных комиссий их двадцать могу перечислить один два три 4, шесть семь одиннадцать двенадцать тринадцать шестнадцать семнадцать девятнадцать двадцать двадцать один двадцать три двадцать пять двадцать которые должны быть для исключения из первого состава участковой комиссии. При этом предусматривается исключение из первого состава участковой комиссии две Именно, а именно, из них. 79 на основании личных письменных заявлений. Их зачислили в резерв составом участковой комиссии. 8 в связи со смертью. 153 в связи с назначением составов участковой избирательной комиссии. И 420 на основании решения санкт Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии Единая Россия а опор за делекса зачисленных в резерв состав участковых комиссии. Спасибо. Коллеги, вопросы. Мария Александровна. Нет? То есть действую по закону, поэтому прошу поддержать подготовленный проект постановления и ставлю вопрос на голосование. Кто, кто против? кто против? Кто вопросов. Спасибо. Следующий вопрос, вопрос. Проект постановления политической избирательной комиссии также подготовился законом и порядка Так, и предлагается нам вести первого состава комиссии 195 кандидатур э, э, в связи с, с своими заявлениями на основании э, пункта А под пункт А. Под 6 статьи 29. Это лица, которые ранее работали в участковой избирательной комиссии, затем написали заявление и имели право в течение трех месяцев быть зачисленными в резерв состава участковых избирательных комиссий совершенно другого избирательного участка. Таких лиц 195. И это по представлению территориальной избирательной комиссии двойки, четверки, 12 и 14. И также в соответствии с пунктом, D, с пунктом D пункта 25 порядка 420 кандидатур представленных в резерв состава в случае скорости избирательных комиссий, которые выдвинулись от Советской политической партии Единой России, регионального отделения состава. Вот, пожалуйста, коллеги. Коллеги, вопросы есть? Нет. Тогда ставлю. ставлю вопрос на голосование, кто за изменение данного проекта постановления? прошу проголосовать кто за, кто против, кто воздержался. Спасибо. Следующий вопрос по назначению членов избирательной комиссии внутри из заставы муниципального образования сельское поселение Уважаемые коллеги, я напоминаю, что мы с вами 25 февраля объявили законом предложения по кандидатуру состава избирательной комиссии миграции муниципального образования поселок и Белострой. В связи с тем, что установлен законом трехмесячный срок, муниципальный совет не предпринял необходимых действий для доформирования избирательной комиссии. У нас там было 8 вакантных мест. Срок приема предложения 25 марта. 7, 7 вакантных мест, на которые поступило 8 предложений. 30 марта состоялось заседание рабочей группы взаимодействия с проектной комиссии муниципальных образований. Все предложенные кандидатуры поступившие документы были рассмотрены. И, соответственно, принято решение рекомендовать Санкт-Петербургской избирательной комиссии для назначения в состав избирательной комиссии для муниципальных, муниципальных особенностей Следующих и Спокование Ирина Юрьевна, 59 -го года рождения, образование, образование среднее, предложено Санкт-Петербургским региональным отделением Политпартии, Республиканская партия России, партия народной свободы. Шпирева Олега Алексеевича, 82-й год рождения, высшее собрание избирателей памяти жительства. Законова Ирину Валерьеву, 74-й год рождения, высшее юридическое собрание избирателей памяти жительства. Мута Вагина Николаевна, 81-й год рождения, образование высшее собрание избирателей политику жительства. Всевогодний, 56-й года рождения, образование Высшее, Собрание избирателей, парни служительства. Тимофеева Юлия, Юлия Александровича, 56-й год рождения, Высшее юридическое, Собрание избирателей, парни служительства. Минаин э, Даниил Алексеевич, 80-й год, образование Высшее, Собрание избирателей, парни служительства. Добро поддержать. Коллеги, вопросы. Также вопросы могут быть сегодняшнее, чтобы им иметь... Вопросы на обучение церкви державы, соответствующие проекты осенчатки. А Поскольку а мне вопросов, я ставлю вопрос на голосование, кто за принятие данного постановления. прошу в том, кто не задержал, приняты мне на глаз, спасибо. Следующая вопрос. <тас> Уважаемые коллеги, продолжаем этот раз по металлострою. Нам необходимо рекомендовать все <связь> дядо значения… Коллеги, коллеги. Нам необходимо рекомендовать для назначения председателем избирательной комиссии Металострой лица из состава его представителей, в избирательной комиссии. 30 марта также на заседании рабочей группы рассматривали кандидатуры. председатель территориальной избирательной комиссии номер 25. Он предложен для назначения. Лоботов Кирилл Русланович, который остался, и да, мы сейчас не определяем его как назначаемого, потому что он э, не вышел из состава и сейчас в настоящее время является секретарем избирательной комиссии муниципального образования, э, да, участвовал, участвовал в избирательных кампаниях э, и, соответственно, рекомендован для назначения. Мы поддерживаем данное предложение, писатель ТИК-21 и рекомендуем его для Возначение председателя может от Кирилл Савуславович. Николей, вопрос? Вопросы Вопросов нет. Когда стало на инвесторование, проект данного восстановления. Кто запомнил данного восстановления, прошу проголосовать за. против? Кто воздержался к ним? Все еще вопросы. А Об результатов. Речет о объеме первого уровня. Николай Васильевич, да. Уважаемые коллеги, ваше внимание Предложен проект восстановление и результатов за февраля. Конфестрации переновления не требуется. Прошу поддержать. Есть вопросы? Когда я не ставлю вопрос на голосование? Кто за принятие данного постановления, кто голосовался за. Кто против, кто не согласен, вопрос. Спасибо. Протокольный вопрос оформлеется. Максималисты с органами местного самоуправления, и, и аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с с аудиторией, с с с аудиторией, с с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с аудиторией, с Санкт-Петербургская избирательная комиссия взаимодействует при реализации своих полномочий с избирательными комиссиями муниципальных образований и вегетриарными избирательными комиссиями. Напоминаю, что срок полномочий ему составляет 5 лет. В прошлом году истек срок полномочий планового О-8 избирательных комиссий муниципального образования позволили перечислять все данные состава. С нашим участием были сформированы установленные сроки. При этом в связи с да, текучкой ротацией, которая все равно существует среди в избирательных комиссиях в 2013 году а, были назначены новые члены с правом решающего голоса ИКО поселок Солнечный, Ливовка Имская, Правобережная, город куриц Представительными органами предложено назначение нового члена. Представительным органам также предложено для назначения нового члена. Это озеро Долгое, Балистрова номер 21 а также кандидатура к в соответствующих случаях. В шестнадцатом году а, мы уже с вами а, участвовали в формировании ЭКМО, это права, сегодня только что мы с вами приняли решение по ЭКМО на а план в этом году у нас стекает полномочия у пяти ЭКМО, это Литейный округ номер 72, Тяблева, Самсуньевска и Белорусска, самый ближайший срок, срок на 16 июня. А, я вам не буду напоминать полно действующего законодательства, которое я чувствую, сроки. Действия, которые необходимо произвести, со всеми председателями территориальных избирательных комиссий, на чьей территориях находится данное ИКНО, необходимые консультации в рабочем порядке проведены, и мы готовы к осуществлению необходимых действий. И информационно напомню, что на решении нашей комиссии полномочий избирательных комиссий город Кронштадт 15 саперные, возможно, соответственно, территориальные комиссии 15, 10 и но вот данная работа, я полагаю, будет продолжаться и активно выкладывается после того, как будет назначено новым институтом федеральной комиссии. Коллеги, информацию закончили. Спасибо коллеги. предлагаю данную информацию, сообщенная Надежда на поле решения. То, рада, спасибо. Ваши многие у нас завершаются а, на связанные с меня, вот, для, а, а, для таких, для, а, Вашему дню, предлагается отправить рассмотрения, а, в котором а, предлагается признать интернет-виталины, наградить дипломы на вручных планетах и спримеры. учащихся старших классов городских школ. Те, кто у нас признаются победителями отражения приложения номер один. Также признать призывами интернет-виталины. Наградить дипломы изучающиеся в карточку, с 2 по 5 место, интернет и фамилия, если находится в доложении номер 2. Оформлены предприятиями университетной комиссии номер 10, 13, 16, 19 и 26 человек для проведения торжественной на церемонии надрождения победителей и призоров осуществить приобретение памятных сувенировок на седляшем традиции. За счет следствия же в Санкт-Петербурге созданных для предприятий на организации предприятий, связанных с Днем молодого издания. Кроме того, уважаемые коллеги, согласно порядку проведения интернет-просторины, итоги мы подводили и определяли победители от каждого района по одному посетителю и четырем обзорам, которые выходили первые пятые места при в стали, предлагается протокольно поручить председателю комиссии. Признать э, учащихся, которые заняли первые и третьи места в общей городской республике, выурять интернет-ресторане и получить на соответствующие дисплей. Э, прошу поддержать данное предложение. Следующие Существует... Существует... вопросы? Существует... Нет, вопросы? Нет, у меня есть выступление. Прошу вас я не принимать насчет протокола, но все-таки я прошу этого внести решение. Поскольку у нас, думаю, нет ни у кого возражения, была общегородская интернет-викторина, а не 18 районов. Если у нас была общегородская интернет-викторина, то, соответственно, у нас должны быть общегородские победители. Понятно. Я уже рассказывал коллегам, нельзя же на Олимпиаде присваивать по три места каждый сбор. А вы же, в том числе к Да? Есть победители? Раз, два, три. Они а не от каждой сборной по-разному. Хотя вот эта позиция, то, чтобы поощрить э, первую пятерку от каждого района, это безусловно правильное и полезное дело. Это надо сделать. Но кроме того, все-таки, если вы давайте по пять человек и поощрим э, абсолютных победителей городских. Это им полезно будет, прыгнуть УЗ с этими документами, кому-то это будет как бонус, вступлений, кого-то вообще мне конкурса возьмут. Нам же спасибо скажут. И это написать прямо в решении. Причем я бы еще немножко переформулировал само решение, поскольку, ну, изначально у нас интернет-викторина среди школьников, они а для них. Ну, это ладно. А сформулировать таким образом может, быть, может быть, что таким образом? Признать победителей в интернет-викторине и наградить дипломами Санкт-Петербургской избирательной комиссии первой степени, ну, как вариант, может, вы согласитесь, а также ценными призами, ну, или просто призами, где денег хватит участников, показавших лучшие результаты по Санкт-Петербургу. Приложение номер один. Приложение номер два. Как бы, пошли к дипломами Санкт-Петербургской избирательной комиссии второй и третьей степени. Понятно, кому, да? А также призами... По пять участников интернет-викторины от каждого района Санкт-Петербурга показал, что наилучший результат в своем районе, согласно положению номер два. И дальше Адмиралтейский район, Слеостровский район. Мне кажется, вот такая структура будет более понятной ученикам. И плюс мы пошли все-таки победителей тех, кто в общегородском конкурсе занял первые места. Не протокольно как-то, а то всех на решении, а абсолютных победителей протоколов. Так, ну. Вот если нет возражений, я сам готов переделать это решение, если мы принципиально согласны, и его исполнять можно я не думаю, что мы согласны в силу того, что порядок, порядок и до учащихся, до а, надо, в виду, по и меня, знаю, я, я, я А то, что вы говорите, по поводу того, что вы не свободны наградить, 90 участников интернет-ректории получит свои дипломы в таблическом вообще. Поэтому, если вы радуетесь за то, что вы учащиеся использовали награду в качестве какого бонусов, бонуса в предыдущем длине вуза, то они вполне их использовать. Затем нам процедурно еще что-то менять, потому что данный царя а, а можно а, ознакомиться с, с решением комиссии, которое утвержден в этот порядок? Конечно. Вот порядок проведения интернет викторин да? Не решением комиссии, а протоколом а. а. рабочей группы. У нас создана рабочая группа, да, У нас сначала рабочая группа, а потом внизу где-то комиссии. Это, наверное, неправильно. Мы сейчас вот утверждаем решением комиссии что? результаты интернет викторин да. Поощряем учеников. Да? При этом руководствуемся неким решением рабочей группы, которое комиссия не утверждала, не согласовывала, не принимала. Решение клиника на основании рейтинговой То есть даже не рабочая группа, а рейтинговая таблица у нас имеет приоритет над решением комиссии. Знаете, коллеги, я помешаю с вашей дискуссией, потому что у вас, Максим Валерьевич, мы в выступлении вместе задали вопросы и... Наталья Квинтельна ответила на них. Мы обсуждали, что, по вашей институте, без сомнений, я не скрываю, поэтому э, сформулирую позицию Малинча и мишин Я с вами согласен, Даже с вами согласен с тем, что в э, первый раз э, нужно всячески поддерживать тех наших ребят, которые участвуют в школах, участвуют в наших мероприятиях и всякими возможными способами, Поддерживайте и пощадьте. Совершенно правильный призыв. Второе. Разные виды в рамках правой культуры, которые мы проводим, организуются в соответствии с законом. Так же, как и Центральная избирательная комиссия, или другими Центральной избирательной комиссиями, то другими я имею в виду по сравнению с Центральной избирательной комиссией или распоряжениями распоряжениями тех, которые проводятся еще согласительные, это викторины, которую а, мы нашим решением обозначили, по крайней мере, в плане проведения дня молодого избирателя, она проводилась в такой пошловой поэтому рабочую группу, состоящую из огромного количества людей, наших коллег, комитетов, учебных заведений, а, я по, по закону обоснованно спускаю. Но я с этим с вами согласен, что если есть, есть возможность проводить данное решение данное решение нашего решения. Но в любом случае это тоже закон. Теперь по существу по поводу предложения выделить, выделить из этих 90 участников и, соответственно, региональных победителей, региональных победителей 3 и пять общебратских победителей. С точки зрения будущего, с точки зрения будущего, да, как и над э, интернет-векториной или общегородской, общегородской мероприятие. Да, пожалуй, да. Но э, в настоящее время э, условия проведения интернет викторины а также условия и порядок э, определения победителей уже состоялись, они в публичном пространстве, они разосланы во все школы, Доведены, да, всех, каков. и на основании этого все 90 учеников принимали участие в тренде. и мы должны, хотим или не хотим, следовать этому порядку. То, что я сразу с вами сказал, я, я, я, я, я, поговорю, поговорю. я согласился с тем, что то, что вы предлагаете, правильно. правильно. Поэтому я прошу комиссию прошу комиссию, участия, участия предпринять данное решение, да, данное постановление, признать победителями тех, Кого нужно признать в соответствии с со распространенными условиями данного конкурса, а их много, их действительно много. Они все пойдут в университеты с нашими дипломами и отдельно, Отдельный диплом не признавать победителей. Победитель тех страстников, которые э, тривит страстника, которые за одной школы быстрее всех сделают. Но они и так победители в своем районе. И именно по району мы определяли. Э, по рейтингу, по рейтингу победителя. В чем смысл наш, нашего решения? Дело в том, что денежные э, средства, конечно, распределены на оформление территориальной комиссии для приобретения э, тех, призов, э, те, тех, тех призов, которые, которые есть. И теперь будут включать по району, а не по, не по городу. Хотя мы можем, конечно, здесь все сделать. И нам это нужно еще. Поэтому я, Виктор еще раз вам, вроде, в третий раз, говорит, согласен. А согласен. И э, сегодня я говорил моим коллегам, что без всякого сомнения, если есть возможность принять решение, надо принимать решение комиссии. Но это откроет логик неодноприятней. А, ну, оно хорошо, оно а выдающееся. Поэтому прошу а, согласиться вот с а, данным проектом а, постановления с учетом протокольного поручения. не выделить наиболее, наиболее страстного. Высказался. Могу поставить на голосование? еще все не обсудили. Могу поставить на голосование? Есть? что? Нет. Другие коллеги, другие мнения. Ставлю на голосование. Кто за принятие данного постановления с учетом поручения представительную комиссию почти трех признать, трех участников старших классов государства общеобразовательных учреждений Санкт-Петербург, занявших первые эти места, вообще 23-го года?